Украли ваш личный SSN, Social Security Number. Давайте разберемся, как быть и что делать. Всем привет! И с вами снова Статуя Свободы, канал про как, что и почему в США. Друзья, сегодня мы сделаем разбор и расскажем о том, что делать в случае, если ваш SSN был похищен. К сожалению, после серьезного нарушения безопасности в компании Equifax. Более 143 миллионов американцев обеспокоены тем, что их номера социального страхования были украдены и могут использоваться для совершения преступлений. К сожалению, это только один из десятков крупных инцидентов в сфере кибербезопасности за последние годы. Если вы считаете, что ваш номер SSN был украден, вот несколько способов защитить себя. Шаг 1. SSN Block Electronic Access Для блокировки электронного доступа SSN необходимо зайти на официальный государственный сайт Social Security Administration в раздел Social Security Online Services. Для вашего удобства мы прикрепляем прямую ссылку под видео. Перейдите по данной ссылке, в открывшемся окне нажмите на кнопку Continue, затем заполните форму и нажмите кнопку Submit. На все про все у вас уйдет 3 минуты. Шаг 2. Self-Lock Данный государственный сервис поможет обезопасить вас от мошенничества, связанного с трудоустройством лица, использовавшего ваш ССН для работы под вашим именем. Вне зависимости от того, работаете вы в настоящее время или нет, необходимо защитить себя от данного мошенничества, так как в налоговый департамент АРС будут поступать данные от вашего имени. А это чревато тем, что при подаче налоговой декларации у вас могут возникнуть проблемы. Чтобы обезопасить себя, используйте Self Lock и блокируйте кого-либо от совершения данного преступления. Прямая ссылка на сайт также в описании. Шаг третий IRS Identity Protection PEN Налоговый департамент США предоставляет своим гражданам возможность получения IP-PEN. Это шестизначный номер, который присваивается налогоплательщику для защиты от мошеннических схем с использованием украденного SSN при подаче деклараций на Federal Income Tax Returns. Данный IP-PEN действует в течение календарного года, а запросить его вы можете на официальном сайте IRS. Прямая ссылка в описании. Подводя итоги по первым трем шагам, хотим отметить, что их можно осуществить в профилактических целях для защиты ваших данных, вне зависимости от того, был ли у вас украден ССН или нет. Шаг 4. Сообщите о краже личных данных в государственные органы. Social Security Administration рекомендует открыть жалобу в Federal Trade Commission. Это можно сделать онлайн, перейдя на официальный сайт identitytheft.gov. Вы также можете подать заявление в полицию в вашей местной юрисдикции. Если ваш город или округ не имеет возможности расследовать данное преступление, наличие полицейского отчета может быть важным документом, подтверждающим кражу личных данных. Запомните! Это важно! Шаг пятый. Сообщите о краже личных данных в кредитное бюро. После того, как вы сделали четвертый шаг, вам необходимо отправить официальные письма в Equifax, Experian и TransUnion, в которых необходимо сообщить о краже личных данных и запросить размещение Extended Fraud Alert в вашем кредитном отчете. И да, не забудьте приложить отчет об Identity Theft, полученный в полиции или FTC. Скачать образец письма можно под видео. Шаг шестой. Свяжитесь со всеми вашими кредиторами. Ну и напоследок для вашей безопасности мы рекомендуем связаться со всеми компаниями, в которых у вас есть кредит, лизинг или ипотека. Сообщите о вашей проблеме и попросите перевыпустить логины, пароли и кредитные карты. Вы также можете застраховать себя от кражи личных данных в Identity IQ. Данная компания предоставляет подробные кредитные отчеты Equifax, Experian и TransUnion, плюс гарантирует выплаты до 1 миллиона долларов по страховым случаям, связанным с кражей личных данных. Ссылка для регистрации в описании. А на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Пожалуйста, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующий пятничный выпуск, в котором мы расскажем, что такое Security Freeze. Пока-пока!